О боже, я так давно не играл в этот стран тогда Дипа. Так, ну это мой Василий, да? Тебя вроде Вася зовут. Или как я тебя называл? Ты Андрюха, по-моему. Все, будешь Андрюхой. Я не помню, кто, но он будет Андрюхой. Ам... Кракен. Вот Кракен, я вспомнил. Мы хотели уничтожить Кракена. Акула у нас тут плавает вообще. Я тут, кстати, ферму организовал. Не помню, я это. Показывал вообще, типа... Я тут картошку посадил. Потата, да, потата. Я не помню, я показывал это просто или нет. Если я не показывал, то вот, типа, показал. Не, нету акулы. Ладненько. Ну, нету, так нету. Давай, щукарем. <музыка> Щучка, дал костер надо подбавить. И начинается туча. Ну... Бля... Только начал записывать этот видос... Ну и конечно же началась туча. Давайте, наверное, сплаваем туда, хотя я не уверен. Был ли я там? А у меня вода есть? Нету, конечно. А... Куда я поплыл без еды и воды? Круто. Поплыл, бля, куда? А хер его знает. Был я там? А хер его знает. Взял с собой что-то? А нет, не взял. Вот это, вот это, вот. Ах, молодец, я. Ой, молодец М -м Да, я здесь не был, отлично Значит, можно полутаться Фонарики всякие бор... Что это такое? Аквариум, так сказать Видно все Так, дыши, дыши, не задыхайся Не надо, не надо Так, вот это возьму, это возьму, это возьму Спасибо Хера тут ящиков Все, да? Закончился Все, надо это учитывать Езде сплыть нету, вот это плохо. Так, доски, вот это я возьму, выложу, вот это я тоже выложу. Нет. Так, возьми, подыши. Деревян, ты чё спрятался, Вася? Типа вот бля. это, типа, бля, как мало места, зачем ты дропнул эту штуку? Эта штука пустой, в смысле пустой? Вот дерьмо. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Твою налево плыви быстрее, Вася. Дыши воздухом, Вася, плыви, плыви, плыви. Да, задыхайся, да, задыхайся. В курсе, в курсе. это жесть. Так, открой двери. Что за пролак такой? А, тут пусто. Так, здоров, белая, или серая, или красная. Чё ты, чё ты? Ай, ай, это тигровая. Ну я сразу понял, что это тигровая. Ну, похоже, немножко на белую, и это что такое? Здрасте. Ткань. Ну нахрена, ну мне надо, эта ткань. И вот это я возьму. Ну, елы, палы. Все, все, все, все, все. Валим, валим, валим. Куда, куда, куда? Мучи быстрее. Быстрее, Вася, я за... Сейчас опять сдохну из-за тебя. Не надо его выкидывать. Зачем ты его включил? Подбери его. Кто меня бьет? Это ты меня бьешь? Я тебя сейчас ушатаю. Ты поаккуратней. Ну тут ничего такого примечательного я особо и не залутал. Слышь, псина, а у меня нету тут палочек, ничего, чтобы копии создать и ушатать эту акулу грабаную. Все, это война. Куда ты плывешь? Куда ты плывешь? На тебе. Не понравилось? А мне понравилось. На тебе. На мясо порублю. Ой, так отступаем. Хопа! я вижу тебя, я вижу, я вижу. А хвостик такой манит меня. Иди сюда. Блин, я ее не догоню. Тогда отступаем, отступаем, срочно отступление. Отступаем тактически назад. Мы можем пострадать. Мм, mm -hmm, да эх ты! Валей ее! Бей ее! Ах ты тварь! На тебе! Так, что там, да, кровотечение есть чуть-чуть такое дело. Так, нам надо вот туда. Да ты задолбешь меня бомбить! Я сейчас тебя уничтожу. Ема! Ха, вот это мой остров, короче, светится ночью. Он почти весь светится. Я дома. Наконец-то я дома. А, нет, стойте, -ти, тихо, куда ты? там растет? Нет. Может, потому что из-за Просто они у меня лежали в сундуке гнилые. Может, из-за этого они не хотят расти. Я уже начинаю засматриваться на Андрюху. Как бы его не разделать и на костер не положить. Но Андрюха вроде и добрый. Так, ножи всякие. Вот мои консервы. Тут еще годовой запас консервы. И тюб ту... твою мать и тут еще. А у меня две лишних консервы. Ладно, я положу в плод. Вот вертолодка это. Мне надо вот это вот автожир. Деталь автожира. Где ее достать? Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Deep. Вот где-то тут. Кликай, смотри. Давай. Удачи.